Добрый вечер, уважаемые участники чата. Я до этого вам рассказывала про сам маркетинг, а сейчас хотела бы немножечко рассказать о самой себе. Да? Меня зовут Сауле, мне 44 года. Я живу в Алматинской области, в небольшом поселке. И в данный момент я сижу дома с маленьким ребенком. А сама я по профессии, режиссер массовых зрелищ. Второй диплом у меня бухгалтера аудит. Я сижу дома с ребенком и зарабатываю. На данный момент, да, я работаю с 7 августа в компании New Millennium Center ЛТД. Компания шикарная, компания денежная, легальная компания. Проект очень шикарный, вообще маркетинг очень легкий, если разобраться, то здесь можно сразу в нескольких столах, вот, да, зарабатывать, можете, да, показать. В нескольких столах зарабатывала э, денежки. Да? Я зашла вообще с 90 долларов. Начала, начала я свою работу в этом компании с 7 августа 2019 года. То есть в этом году. И в сентябре я уже зарабатывала, заработала с первого стола уже 4 раз по 170 долларов. Недавно еще один раз заработала 170 долларов. То есть 5 по 170 долларов. Шесть раз я по 300 долларов заработала, тысячу долларов в тысячном столе, и три долларов, это уже в четвертом столе, в солнечном шансе, да, я заработала на данный момент более 2,5 миллиона тенге за два месяца работы. Сейчас я уже перешла в автопрограмму, недавно, буквально пять дней назад, и уже я стою на выплату, конечно, маркетинг, Расскажем мы потом, а я сейчас хотела бы просто сказать, что самая главная компания вообще шикарная, люблю я свою компанию, компанию Мелин, я проработала в нескольких сетевых компаниях, но везде нужно было закрывать баллы каждый месяц, да, свою сумму какую-то, да, определенную, 42 тысячи кто-то, да, делал там покупку, да, определенных там товаров. Да? Ну, возьму, например, компанию рекламы, я последняя компания работала. Мне каждый месяц надо было товарооборот делать, то есть закупать баллы, закрывать на 45-80 тысяч тенге, чтобы закрыть баллы. А здесь один раз ложите 90 долларов, пройдете, если все этапы да, с первого стола по седьмой стол, то вы заработаете. Во-первых, вы будете бесконечно зарабатывать по 300 долларов, 1000 долларов, 3000 долларов. Это бесконечная это антикризисная программа, которую я уже рассказывала в своем виде. А здесь я, то есть, а с пятого стола, да, я уже, у меня идет бонусная накопительная на недвижимость. Ну, что я хочу сказать, уважаемые ребята, уважаемые участники чата, добро пожаловать в нашу компанию, присоединяйтесь, каждый может здесь заработать, деньги здесь есть, компания «Деньги есть». Мы получаем большие суммы. Если я смогла сидя дома с ребенком, то и вы сможете, уважаемые участники чата.